Неважно, в какой ты стране живешь. Ты винишь во всем власти правительства. Правительство тебе не дало то, чего что ты хочешь. А что тебе нужно? Разве у тебя нет возможности путешествовать, дать своим детям отличное образование, учиться новому, заниматься своим самообразованием? Ты хочешь чем-нибудь заниматься в жизни? Ты хочешь, чтобы тебе показал путь к успеху мэр твоего города? Может быть, мэр твоего города должен привлечь свое внимание к познанию мира? Может быть, мэр твоего города должен показать тебе источники заработка в интернете? Кто тебе все это должен рассказать и показать? Ни один из президентов стран мира не предлагает тебе стать вором, бомжом, бандитом, наркоманом. У тебя есть возможность развиваться Независимо от того, где ты живешь, я понимаю, что ты хочешь, чтобы за тебя сделали другие. Ты хочешь халявы, ты ищешь то, что не надо прилагать усилия. Но так не бывает. Везде кругом нужно прилагать усилия. Тебе кажется, что другим дается легко. Ты ищешь простой путь, хочешь работать в хорошей компании, ездить на дорогой машине, путешествовать. При том тебе кажется, что. Кто-то обязан тебе, и неважно, сколько тебе лет, 20 или 60, важно развиваться через потери, страх, неуверенность. Просто пойми, тебя никто не будет упрашивать, это твоя жизнь, ты должен сделать первый, ты уже взрослый. Скажу тебе, волшебной кнопки бабло нет, не ищи. Настало время начать новую жизнь, там, где одни видят перспективу, другие нерешатся преграды, и и одних и вторых влекут путешествия в места и другие элементы богатой жизни. Смотри, что есть для тебя. Я представляю вашему вниманию, как system это сообщество, которое работает по принципу взаимопомощи, помогая другим и помогаешь себе. Главным достоинством системы является наличие пассивного и активного заработка. Допустим. Вы решили вступить в проект, но не желаете что-либо делать. Вы просто хотите получать деньги. Для вас специально пассивный доход. Только остается выбрать программу, в которой вы собираетесь получать средства. А если вы не хотите сидеть на месте, выполнены сил и энергии, для вас активный способ заработка, что вам не нужно. Ограничений заработки нет. Виды ступени. Эконом, бизнес, премиум. В системе все легко и просто. Формируется непрерывная очередь разного достатка, предоставленные в виде ступени эконом за 50, бизнес за 200 и премиум за 1000 долларов. Вы на свое усмотрение можете выбрать любую из них, а можете сразу одновременно вступить в три. После выхода из очереди вы получаете соответственно выбранной ступени свое вознаграждение. Очередь, она состоит из 30 человек. Первые 15 мест, они всегда заняты. Вы при регистрации попадаете на то место, на любое место. Это может быть 16 место, это может быть 23, 24 место. То есть на свободное место. При заполнении очереди, когда будет уже 30 человек, очередь, она делится. То есть первые 15 человек, они ушли наверх, А тот человек, который стоял на 16 месте, он становится первым. То есть маркетинг, он очень легкий. Но для вас сейчас интересно то, что сколько же вы можете здесь зарабатывать. Скажу о том, что мы, наши партнеры получают еженедельно, есть такие, начиная от 1500 долларов и выше. Как мы говорили о том, что можно работать как активно, так и пассивно. Ну, самое главное, сейчас мы просто разберем, сколько на каждой ступени будет получать человек, то есть наш партнер. Если он принимает активное участие, да, то есть у него есть минимум два приглашенных, то, соответственно, он зарабатывает 300, 200, 6 тысяч долларов. Если человек просто стоит без в очереди, без приглашения, то есть у него пассивный доход. Соответственно, он зарабатывает 200, 800, 4 тысячи долларов. Кроме этого, в системе есть партнерское вознаграждение. 10% процентов независимо от ступени. Это 5, 20 и 100 долларов. Если у вас есть два приглашенных, то есть они эти партнеры будут являться партнерами первого уровня, то есть, соответственно, вы получаете 50, 200 и 1000 долларов. Если, если у вас партнеры второго уровня, то за выход, за очередь этих партнеров, вы получаете также, соответственно, 25, 100 и 500 долларов. То есть, вы сами уже увидели, что Вознаграждение в системе очень щедрое. Многие задают вопрос, как и почему это работает. Что я могу сказать? Во-первых, что это надежность. Проект работает с 2012 года. Уже это о чем-то говорит. Доступный вход, начиная от 50 долларов, 200 долларов. Независимо от того, вы можете зайти на 50 Потом из заработанных переходить поочередно в 200 и в 1000 долларов. Дальше. Неограниченный доход. Это самое главное. Вы работаете, если вы желаете заработать достаточно много, то есть вы ставите себе планку, сколько же вы хотите. Свободный график. Над вами никого нету, Ни начальника, ни проверяющих. Вы сами себе начальник. Что самое главное, можно работать без приглашения. Проект, он привлекательный. Данный проект работает в 108 странах мира. Партнеров у нас больше 110 тысяч. Наши партнеры уже получают. А ты получаешь? Смотри будущее. Будь прямо сейчас. Будь с нами. Что для этого надо? Для этого вам надо просто связаться с нами. В описании под роликом будет ссылка, где можно оставить контакты, свои данные. Но кроме этого, здесь указан WhatsApp, где вы можете позвонить и узнать более подробно. С вами была Галина Лапика. Я недавно работаю в проекте. Я достаточно Хорошо зарабатываю. Мне это очень нравится. Как бы я даже сказала. Занимайтесь тем, чем вам нравится. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. До новых встреч.